Всем большой привет на канале кулинарим с Викторией! Сегодня готовим шоколадный бисквит на кефире. Такие бисквиты на кефире отлично подходят для любых шоколадных тортов. Для приготовления понадобятся яйца, сахар, какао, разрыхлитель, сода, мука, растительное масло, кефир и щепотка соли. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Для начала одну чайную ложку соды погашу в кефире.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 с приятным шоколадным вкусом и цветом. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачной выпечки, всего вам самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.